Френдзона, дружба, база. Ну, можно вот это глянуть, типа, если хотите. Только я сразу говорю, возможно, я буду мега уныленьким. Типа, для меня шапка это такое, что вот просто сидишь и на x2 смотришь, пока хаваешь пельмени. Даем шапки, я не тоже, я неплохо отношусь к шапке, вообще ни капельки не подумайте. Просто, опять же, для меня это АФК-контент, который смотреть под пельмени молча. Вот, единственный момент. Смотрим обзор на дружбу премиум качества от шапки. И пока остальной мир вооружается до зубов, готовясь к постапокалипсу, мы с моими единорожками будем учиться о дружбе и любви с нашими упругими задницами по радуге. Только не нужно иллюзии, дружба может ранить быть токсичной, крысной, злопамятной Саня, когда косаль вернешь, в общем, делать Бубо. Поэтому, чтобы разбираться в этих эфемерных понятиях, похляющий любого с самилье, я выкатываю видос, раскидая за французную дружбу между мужчиной и женщиной и прочие вкусности. Вкусно, кстати, и у в честь своего дня рождения, не раздают всем халявные тысячи рублей на любые покупки. Все-таки мощные акция работает как положено. Поэтому что ага. это нахер такое четкого определения. Нет. Дружба это абстракция, следовательно, каждый нормис интерпретирует ее по-своему. Из-за этого, к слову, все вытекающее дерьмо нормы кстати. Ну, Но, хоть, для меня... Что что для вас дружба? Я, я, я, я вот сейчас попытаюсь ответить на вопрос, что для меня, друг? Наверное, просто человек, с которым по кайфу проводить время. Ты, ты типа, хочешь позвать чела, чтобы пойти с ним позаниматься какими-то делами, провести просто время. Я не знаю, ш, ну, как, что еще может быть другом. Для меня нет такого разделения, типа лучший друг, там, средненький друг. Есть просто вот есть друг, а есть знакомый. Все, блин. Других понятий нету. Лучших друзей не существует. Когда, когда вы придете к тому, что лучшего друга не существует, вы, скорее всего, придете и это... К тому, когда ваш лучший друг, которого вы сейчас считаете лучшим другом, начнет отдаляться от вас по каким-то разным причинам, там, не знаю, нашел женщину, переехал в другой город, пошел друг... учиться в другой колледж, пошел играть в Лол и Сталгеем, или пошел играть в Валорант, хотя вы были кейсерами и нормально любили друг друга. Ну, разное может произойти, но тогда ты поймешь, что лучших друзей не существует. О, когда один человек вкладывает в дружбу один смысл, а другой кардинально противоположный. Как следствие, ссоры, скандалы, битые рожи и прочее Гурятина. В моем понимании дружба не несет в себе скрытых мотивов нет материальной выгоды, самоутверждения, конкуренции, любовных перепетий, зависти и прочего отравляющего дружбу устава. Вы не хотите быть круче вашего друга, не хотите ощущать себя сильнее и богаче, вы просто можете ему довериться весело провести время, поболтать, поддержать или искренне порадоваться. Вот, например, Франзона. Несмотря на название, в котором есть слово "фред". Я, я... Нихуя не... ...меньше, чем сахара в соли, ибо такой конструкт взаимоотношений строится не на общих интересах, а диалоге, духовном и интеллектуальном сходстве. А, френдзона, типа, блядь, френдзона, френдзона, которая группа вот эта вот... ...мэй бэй да? ...на неразделенной любви, манипуляциях и эксплуатации. Если во френдзоне парень, то это хуже любой китайской пытки. Он о чем говорит? О группе френдзона, блядь, или о френдзоне вот как вот френдзона, блядь, вот именно... Термин, блять, В я... регулярных попытках перевести дружбу в... Я тупой, да. В горизонтальную плоскость чувак будет натыкаться на блок. Перевод темы, шутки и прочие уводы. Френдзона это не про дружбу, это про любовь. Типа ты э, зонишь его до друга. Че я он несет, бля. Фрэнзона это не то же самое, что отказ. Если девушка сказала парню, что не будет и не хочет с ним встречаться, а парень за ней бегает, это не френдзона, это сталкинг и полное отсутствие самоуважения. Фрэнзончица же не дает четкого ответа и кормит обещаниями, заворачивая свой спич манипулятивную обертку. Ну, например, слушай, ты очень классный, но. <вес> я не понимаю, при чем тут, друзья? <связать> Обзор на дружбу прием качества. Я вообще не понял, нихуя! Я пока не готова, или я только рассталась с парнем, мне нужно время, давай пока побудем друзьями. <связать> у меня пиздание бритые. мы не можем встречаться. <связать> у меня завалы по учебе, ну и так далее. То есть отказ в лоб френзончица не дает, из-за чего парень надежду и ждет подходящего шанса ну а пока ждет естественно одаривать свою подругу комплиментами помощью подарками или деньгами не дай бог женщине же такой расклад только в радость самооценку поднимают просто так помогают могут денег дать прибегать по любому зову и а даже песню нюхать не надо не жизнь сказка даже если вы нищий бич с дыркой в кармане францучиться один причем тут друзья причем тут друзья причем это взор на дружбу я не понял тяжело Лутает профиты. Во-первых, она всегда может поныть вашу жилетку о своих бывших хахалях. Например, выслушать комплименты своей английской внешности, ну или припрячь вас с помощью пауче, по ремонту мебели компа, короче, делает из вас этого разнорабочего. Девушки, которые слету говорят, давай останемся друзьями, это тоже франзончицы, но маленького левела, ибо предлагают это из-за нежелания обидеть или из-за желания подсознательно получать профиты, в отличие от матерых франзончиц, которые делают такие манипуляции намеренно. Почему mm -hmm. просто не выйти из френзоны? Казалось бы, токсичная тема, но не все тут так просто. Обычно приходы. Попытках... Блять, я тупой, извините, вначале говорил: расскажу вам про дружбу, про классы дружбы, про друзей. Э, видос называется обзор на дружбу. По премиум качества, но он рассказывает про френд Извините, я тупой? Или, или реально какая-то хуйня? Ну, типа, хотел сделать ролик об одной штуке, получилось, а получился другой. Как покинуть тонущий корабль, манипуляторша тут же активизируется и уже сама активно проявляет к вам внимание. Делает комплименты, может целовать в щечку, обнимать, тем самым пытаясь вернуть вас на место ложка. Но, естественно, они подготовленные нормы Нет, наживку повторно, тем самым попадая в замкнутый круг дерьма. Кто-то из моих знакомых просто осознавал зацикленности и патовой ситуации, ливал из этой помойки, кинув тян, тотальный игнор. А кто-то набухивался с манипуляторша и загонял пару вагонов в депо. Обычно после секса френзона тоже заканчивается. Понимаю, звучит так, будто френзона это приговор, но если копнуть в суть, то так оно и есть. А суть в следующем конкретный не привлекает женщину физически. Она банально не видит в нем самца. Он для евнут для соплей, подружка поможет. Осуждаю на всякий случай. Или это не осу слово. Что это такое? Вот этого человека осуждаю, кстати говоря. Но... Хотя прическа у него страх Это, кстати, легко визуализировать в зеркалочке. Вот представьте себе 100 килограммовую атомную бомбу, которая фул день заправляется колой и гамбургерами. С вонючими подмышками и крящавой модой, какую вы тоже вряд ли будете расценивать как сексуальный объект. Однако, в отличие от женщин, мужчины таких отшивают на берегу. Мужская франзона это не совсем то же самое, и случается заметно реже. Ибо мужики и небольшие любители окружать себя такого рода друзьями. Они больше любители секса без обязательств. Ну, например, девочка мальчика любит, а мальчика ее не любит, Какие отношения он не любит, и тратить деньги он не любит, но вот писю нюхать, он любит, а просто... Сука, где про друзей? Я хочу про друзей послушать, я, я какой видос открыл, и не понимаю. Вот превьюха, френдзона, дружба, база. Типа, вот, вот, даже вот френдзона, вот написано, маленький, ну почему она в начале, блядь? Почему видос по-другому? Почему в начале он не увидел про френдзон? Что? Только у женщины редко согласны исключительно нас. Подожди, боже, ну я понял, что, скорее всего, дальше будет об этом, Но, блядь сексуальный партер, он начинает прикармливать ее будущими отношениями. Делать... Я просто, мне никогда не было френдзоны, ну, не особо интересно про френдзону, блять, но это для этих там, которые не могут просто такие, ну, понять, что, как бы, вуман э, реально динамит и просто ливнуть нахуй с высокоподнятой головой. У меня таких проблем не было, я не знаю, нахуй я это смотрю просто. А вот про друзей всяких разных, интересно, потому что я хотел рефлексировать на тем, что такое дружба, блять. Я и маленькая собачка. И пока наивная дурочка ведется на его развод, чувачок лутает физиологические жидкости и ничего при этом не отдает но как вы уже поняли, такая модель это далеко не френдзона, так как тут есть секс, это просто свободное отношение с разводом. А френдзона у мужчин работает намного проще, чем у женщин. Если тян не возбуждает, но интересный собеседник, то в принципе, почему бы и не дружить? Ну или бывает, кикают у из добрых побуждений, чтобы не обидеть. А тян... Это получается с любой, э... по его словам, может быть, и долбоеб, но по его словам, типа, если ты общаешься с девушкой, в принципе, у тебя есть друг противоположного пола, девушка, то получается, ты ее френдзонишь или что? Или кого? Или я что-то тупой какой-то. По-моему, сейчас это и сказал. Ники не против. В случае неудачи в стандартном раскладе, они с радостью рвутся во френдзону. Мол, если в нормальной модели отношения невозможны, попробуем через модель дружбы. Там хотя бы шанс будет. А спойлер не будет. А если девушка красивая, то она вообще будет думать, что на самом деле она тут королева и он хочет быть с ней, но просто стесняется и думает, что он не ее уровня. Доходит до смешного, когда женщина чуть ли не открыто говорит, что готова поделиться сексом. А мужик, как истукан, воротит рожей, просто потому что она его не привлекает физически. Зачем мужики допускают такого рода дружбу? Мне в принципе понятно. Не хотят делать больно. подсознательно, ощущая себя белыми рыцарями, думают, что дружба лучше, чем ничего. Но. Это, конечно, же, ошибка, и давать себя любить — это в тысячу раз подлее, чем простой отказ. И тут мы подошли к легендарному срачу моча против дерьма. Если дружба между мужчиной и женщиной? Да. Я понимаю, какой сейчас разрыв шаблона для быдла произошел, но да, мужчины и женщины — люди, а люди существа социальные, и секс — это не единственная штука, под которой они могут обидеть. Как вы считаете, существует дружба между мужчиной и женщиной? Я считаю сто процентов есть, особенно если ты в отношениях. То есть, если у тебя есть твоя пассия и чисто еще есть какая-то другая вумен, которая, ну. У меня, допустим, нету такого, что я как-то смотрю на других девушек с сексуальной точки зрения. Поэтому, наверное, да. Но, но я, бы, я бы хз, что бы я делал, вот если бы я был не в отношениях, у меня не было бы своей девушки, и я бы дружил условно с какой-нибудь девочкой. Наверное, я бы ее воспринимал как потенциально, возможно, свою девушку. Возможно, потенциально. Но только, опять же, в контексте, если бы у меня не было девушки. Ну так, да, существует... Естественно, дураками быть тоже не надо. Если девушка говорит, что ее друг это просто друг, это не значит, что она говорит правду. Изменчики вообще редко называют любовников своими именами. Ярлык друг сюда тоже отлично вписывается. Если оба челика физические и ментально здоровые гетеросексуальные люди, то нет никакой гарантии, что между ними не может возникнуть связь. Я не говорю, что она есть и точно будет, я говорю, что такую возможность исключать наивно. В каких вариантах дружба возможно? Первый вариант всем хватает секса. Оба сабжика полностью удовлетворены своей интимной жизнью и не ищут приключений на стороне. Еще лучше, если у обоих помимо интимной жизни, был порядок с жизнью финансовой. наложены брак, семья, короче, плюшки, которые впаду терять ради мимолетной близости. Второй вариант, кто? Это гей, Прям помешанный стопроцентный гомик. Ему должно быть противно даже подумать о женщине, не то что потрогать. Тут проблема в том, как это выяснить. Не самому же поверять. И это к тому, что чел может оказаться вполне себе крепким сексуалом. И очень круто будет, если он это обнаружит наедине с вашей девушкой. Третий вариант это взрослые люди. Настолько, что сексом уже не интересен физиологически, писька не стоит, например. Сюда же можно отнести асексуалов, которым секс не нужен в принципе. Четвертый вариант это родные брат и сестра. Ну или двоюродные Грустные вот эти вот асексуалы, на самом деле, которым не нужен в принципе. Это как так жить? Это вот шо? Это вот... ты просто берешь лишаешься удовольствия от жизни какого-то. Родные, которые росли вместе. Тут шанс на подвох. Маленький, но не нулевой, все определяется обидостью участников. Токсичная дружба, не зависящая от пола, но зависящая от конкретного додика. Пунктов несколько. Зависть. Вы нутром ощущаете, что челик недоволен вашими успехами, ведь подсознательно эти успехи должны быть его. Отсюда может вытекать желание вас прилюдно попустить, подъебнуть пошутковать, подтрунить, банан под ноги, кинуть вы как дебил подсказнули, смушаете. Ну, когда он слышит о ваших успехах, его начинает выворачивать, Он меняет тему, пытается прервать ваш спич, ну или напомнит вам о вашей недавней неудаче или кринжовой истории. Могут с большим упоением гнить вас за спиной. Когда вас нет, будьте уверены, расскажет о вас только самое дерьмовая какой вы тупой и косой. С таким я дружил лет 5. Его под воспринимал как дружеские подъемки, но когда узнал, что нашим общим знакомым он высыпал на меня тележки с фекалиями, кикнул его из своей жизни нахер. Иногда могут грамотно маскироваться, улыбаясь вам в лицо. А он, шапка, вот эти все истории, которые рассказывают, в принципе связаны с ним как-то или только... Просто выдумывай из головы какие-то штуки. Типа, у меня. Вот тут он сказал: у меня было. Получается, до этого про френд-зону, про всяких там людей. Это он просто выдумал, да? И получается, или своим богатым жизненным опытом, советами какими-то делится. Звучит странно все это. Восторгаясь вашими профитами, а за спиной также сладко говнить. Появляется изи. Если чел вам лицо говнит своих знакомых, то скорее всего с ними он делает то же самое, только уже на ваш счет. Но это Дужба факт и Это факт. Это, это самый легкий маркер, чтобы понять, что какой-то чел говница конкретно кушает. Сюда относятся деньги, ваши социальный статус, ваши подвязы и прочий контент. Обычно являются лютыми льстецами, старательно облизывают каждый волосок на вашей шопе, тем самым располагая к себе. Тупые представители вычисляются изи, так как неприкрытая лес их хочет читается. При этом ради вас, чувачок, готов отказаться от всех своих планов. Вот как ему не позвонить, чертяк освободит и приедет с минуты на минуту, что с обычными друзьями почти не случается. Если машнила умный, может не политься годами, сидя в засаде... Блять, вот вы бы знали, сколько у меня таких. Вот чуть-чуть не скажи сразу же тут. Но я не про друзей, с которыми я прям общаюсь, а в принципе про какое-то отношение со мной. Что я не этот человек сразу... Я-я! помогу тебе, я сделаю. Понятно, по каким причинам, но все же. Это не особо хороший подход, чтобы, если вы хотите перед каким-то ютубером подружиться, не надо вот это строить из себя, что я тебе все сделаю, я тебе помогу, я, блять, в любое время тебе исполню все, что ты захочешь. Вот тебе там превьюху сделал, вот тебе все такое помогаю, блин. Душно. Пока в один прекрасный момент ему не понадобится ваша помощь. Обычно вскрываются по пьяни, заходя издалека, прося о дружеской услуге. Абьюзивная дружба. Похожа на токсичную, но имеет более извращенный характер. Работает только с зажатыми хи у которых нет опыта отстаивания личных границ. Арбузя с кайфом будет углубляться в вашу жизнь, будет хорошим слушателем и корешем на первых парах, пока не раскопает ваши слабости и больные точки. Обычно выставляют себя ранимыми сущностями, а вам, как его другу, нужно считаться с его тонкой душой. У меня со всеми друзьями происходило такое, что просто спустя время наши дорожки расходились. Но были исключения видео-вермейкера, где конкретно. Я, скажем так, повелся на очень жесткую спектакль. Но в целом у меня вот все друзья, с которыми я, я пиздец, как много друзей потерял, и все просто ну, разошлись интересы, условно. Шевной организацией Палятся на откровенных манипуляциях, ревности, эмоциональных качелях и прочих вкусностях. При каждой вашей ошибке, по его мнению, разумеется, будет тыкать вас в говно, тем самым насаждая вам чувство вины. Вина это вообще главный инструмент манипулятора, оружие, которым он управляет своей жертвой. Конфуции говорил: «Остерегайтесь тех, кто хочет менять вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами». А еще Бургеркинг говно. Конец цитаты. Мем в том, что проскусий фарбузера, в попытках выйти из такого рода отношений, челик начнет исходить на лютое говно, ибо не гложе баранам разбегаться без спроса, может доходить а -а -а. до уброса или звездюлей. но лучше уж это, чем терпеть подобную тышень. Одним из важнейших навыков нашей жизни, по моему мнению, является способность кикать людей из своего окружения. Если чувствуете, что у вас мешают с дерьмом, строят козни, ведут себя как мудилы, не нужно пытаться их понять, вставать на их место, рефлексировать, тупо эти этих амогусов нахер. Расставьте границы, скажите, что подобное поведение вас не устраивает, и если он не прекратит, вы устроите рубку людей. Если человек изменится, то это хорошо. Ему на вас не наплевать и с таким... Я не знаю, я смотрю весь видос в контексте, что... Мне как будто чел помладше пытается давать советы. Как будто вот шапка — это ну, человек, который пытается раздавать советы, будучи чуть-чуть взрослее с каким-то опытом, но очевидно, что этот контент ориентируется на более младшее поколение. Вот может быть человеку лет 13-14, 16, там, не знаю, будет сидеть смотреть такую шапку. Блин, да, спасибо, не знал, может быть что-то подметит или... Посчитать шапку опытным человеком. Но для меня вот все, что он говорит, это настолько очевидно и поверхностно, что я даже не знаю. Это не значит, что шапка плохая. Просто ничего нового я не слышу здесь абсолютно. Можно сладенько. Рофельный видос, я понимаю. Но и рофлы здесь не такие, чтобы я сидел и хихикал. Понимаете? Вот опять же, под пельмени заебись вот посмотреть шапку. Но в целом, как будто как-то... Пост на что ли я хз. Ну у него свой стиль, типа жизненный опыт, советы. И, и, опять же, шапка прикольная, крутая. Просто опять же мне такое, если смотреть только под пельмени. писать на вайбе. Но если человек похер, то в принципе, почему вам нужно быть не похер? Правильно, правильно. За короткий промежуток времени я кинул из жизни почти Про всех. Просто тут весь видос почти что он раздает какие-то советы, Говорит, что вот есть такие, вот с ними нужно поступать так, вот существует это, рассказывает, что-то, дает советы, показывает, как есть, как существует. Но все это ты знаешь, и для тебя это соответственно, ну, звучит как просто пережеванный контент переживанный в плане, ты то сам знаешь Но тебе это пытаются объяснить Знаешь, как вот ты такой сидишь э, Ты же, вот, допустим, когда знаешь э, о характеристиках Нового айфона, да Вот ты посмотрел у какого-нибудь Вилсакома А потом тебе берет и еще один видос В рекомендациях точно такой же кидается Типа обзор на новый айфон А потом еще один обзор на новый айфон И что, ты будешь, бля, 10 обзоров на новый айфон смотреть? Нет, ты уже знаешь, какие у него характеристики И все, то же самое и здесь Все, что шапка говорит, ты знаешь, поэтому неинтересно Своих лучших друзей было неприятно, моментами тоскливо, но я переехал Другой город обрел новых, и все стало даже лучше. Собственно, как обвести друзей? Ну, это уже гоплык. Друзей нужно искать. Да, прям как тянку, тусоваться в компании кого? и знакомиться. Земля пухом, интровертом. Кого? Я и до Ютуба никогда друзей не искал, не знакомился. Ты просто живешь, блядь. Ты не, не нужно. По-моему, это вообще хуйня какая-то. Искать, друзей. Это будет выглядеть навязчиво. С нулевой секунды показывает тебя как человека, которому что-то от другого человека нужно. Че, бля, хуйню какую-то ты, блядь, несешь. Никогда в жизни друзей не искал. И до Ютуба, если там сейчас кто-то подумает, бля, легко говорить ютуберу, у которого он сколько людей вокруг. До Ютуба никогда никого не искал. Вообще никого. Сами находились. Сами вот просто сидишь, живешь, пердишь. И тут хуекс, блядь. Появляется какой-то чел, с которым ты просто майк... Крафти познакомился, блядь, на сервере SkyWars, нахуй. А потом, хуякс, блядь, пошел в доту, поиграл, и кто-то тебя назвал, ну, с твоей мамой познакомился через доту, а ты познакомился с ним, в итоге вы сидите теперь ММ-хуярите, блядь, 24 на 7. Вот такая хуйня. ну, или вы, РЛ просто взял там, не знаю... В школе одноклассники, блять, в шараге вообще там круг людей изменится. Дворовые пацаны вообще в детстве прям в таком диком. Ну а потом рабочий коллектив. Да всегда кто-то будет. Что, что значит искать? Вот с поиском я не согласен. Это выглядит навязчиво. это проще. Если имеется круг интересов, есть тематические пабрики, форумы, если уж совсем динозавр, такой канала. у меня нет, друзья, что ты пиздишь? Я твой друг. Или мероприятие в лайве. Кажется, кринжовым тупо подойти к челу с посылом давай дружить. Но на самом деле кринжового в этом ничего нет. Челик вряд ли будет расценивать банальный старт диалога, как попытку добиваться в друзья. Вы просто свапаетесь инфой, и если чел вам интересен, то в дальнейшем это можно делать с большей регулярностью. Понимаете, друзьями не становятся после какого-то определенного рубикона. Все происходит постепенно и в большинстве случаев незаметно. С некоторыми друзьями я познакомился через доту и папку, с которыми дружу и по сей день, кстати. Поэтому, если не ходите на тусы или нет каких-либо интересов, кроме игр, используйте их, там тоже можно найти корешей. Так, а какая дружба вообще должна быть? Одному богу известно, все зависит от требований вас и вашего будущего друга. Если смыслы, которые вы вкладываете в это сакральное слово совпадают, то вы оба будете довольны вашей компанией. Конечно, приятно, когда дружба благородная, честная, построенная, на взаимовыручке и несет под собой почву для самоутверждений. Но можно и в доте нахуй друг друга посылать, тоже пока. Никого либо. Но если сам подобным критериям не соответствуешь, то глупо требовать их от других. Подписывайтесь на мою телегу, если вы мне друзья, ставьте лайк, если вы мне. Ой, блять, видос не о чем, опять же, извините. Не знаю, нахуй я это посрел. Это вообще интересно, кому-то было. Я не удивлюсь, если там онлайн упал. Да, да, вот, все, собственно, да. Данек, в черный список глянь, не хочешь после этого видоса? Я не знаю, что такое черный список. Если бы были друзья и я бы не смотрел стрим. Хуя себе! Че за критерии такие? Были бы друзья в РЛ не смотрел стрим. Чего? Кого, блять? Наоборот, с друзьями смотреть стрим. И играл. В чем проблема?